Всем привет! С вами Константин и вы на канале Стройгарант Анапа. Сегодня хочу видеообзор сделать этого прекрасного дома 88 квадратных метров. Это новый проект в нашей компании. А что в нем нового, давайте посмотрим вместе с вами. Пошите! Данный дом у нас выполнен облицовка кирпичом, поэтому он очень красивый смотрится снаружи, но не менее красивый он у нас смотрится и внутри. Пойдемте. При входе в дом мы попадаем с вами в коридор, который у нас составляет 3 квадратных метра. Дальше мы с вами попадаем в прихожую, которая у нас составляет пять с половиной квадратных метров, откуда мы налево можем с вами попасть. Спальня. Данная спальня у нас в районе 11 квадратных метров, где можно разместить хорошо кровать, диван, как использовать, как кабинет, как просто спальню. Пойдемте дальше. Данная комната у нас 21 квадратный метр. Мы использовали здесь светлые э, тона отделочных материалов, э, установили уже радиаторы, также есть у нас розетка под TV, выход и под интернет. Далее хочу пройти с вами в санузел. Санузел у нас составляет, получается, 5,7 квадратных метров. У нас здесь есть освещение, принудительная вытяжка, полностью теплый пол. Но теплый пол, хочу сказать, у нас не только в санузле, также теплый пол у нас располагается при прихожей, коридор, кухня и санузел. Далее хочу с вами пройти, это зал. Зал – это, как говорится, сердце данного дома. Он составляет у нас в районе 22 квадратных метров, где полностью также все выведено для того, чтобы расположился хорошо диван, телевизор, интернет, розетки, радиаторы. полностью такие светлые тона в данном доме у нас в этом зале. И далее хочу пройти с вами это кухня. Кухня у нас составляет в районе 16 квадратных метров, где прекрасно может расположиться кухонный гарнитур, вытяжка, раковина, плитка. В данной кухне, в данном доме у нас вытяжка имеется 200. С кухни хочу далее пройти с вами на террасу. В данном проекте терраса у нас базовая комплектация, получается, она открытая. Также здесь имеется вот такое помещение, бойлерное, где будет у нас располагаться, получается, электрокотел. Гребенки для теплого пола. Также здесь поставим бойер. Помещение данное составляет у нас где-то 4,5 квадратных метров. Также мы сюда планируем вывести полностью всю установку под бассейн. Терраса у нас полностью выложена здесь кафелем. Поэтому если даже э, при покупке данного дома захотите со временем сделать истекление, то здесь можно это будет сделать совсем без проблем. Поэтому обращайтесь к нам на канал, пишите ниже под видео, если вам понравился данный проект и интересны какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим. Или звоните по телефону, который видите сейчас на своих экранах. Маша, специалисты, менеджеры отдела продаж обязательно дадут полную информацию как по данному проекту, так полностью по нашему комплексу. Данный дом у нас располагается в коттедже поселке Жемчужина, который находится близ Анапе. Поэтому будьте с нами, будьте в курсе всех событий Обращайтесь, с вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!